Это открытое письмо ко всем родителям и будущим родителям. Прежде всего, давайте начнем с того, что быть родителем – это отнюдь нелегкий подвиг. Так что, если вы сами являетесь родителем, будущим родителем, или все еще думаете о том, чтобы стать родителем, знайте, что нужен кто-то действительно выдающийся, чтобы обеспечивать семью, заботиться о ребенке и вести домашнее хозяйство без сбоев. Как однажды сказал американский комик и актер Мэтт Уолш, Воспитание детей – это самая простая вещь в мире, о которой можно иметь свое мнение, но которую труднее всего сделать. Так что, хотя это, конечно, не чье-то место, чтобы рассказать вам, что вы должны и чего не должны делать, воспитывая своего ребенка, мы надеемся, что вы делаете это по правильным причинам. Слишком часто люди совершают ошибку, заводя детей, потому что чувствуют себя опустошенными и хотят быть нужными, или боятся стареть в одиночестве и хотят, чтобы кто-то был рядом, чтобы позаботиться о них, когда придет время. Может быть, все их друзья сейчас женаты и имеют детей, и они чувствуют давление, вынуждающие их сделать то же самое. Или они думают, что рождение ребенка спасет их распадающийся брак. Но дети – это не страховочное одеяло или пенсионный план. Они созданы не для того, чтобы исправить разрушенные отношения, или заставить вас почувствовать себя целостным, или спасти вас от вашего собственного личного ада. Ваши дети заслуживают того, чтобы их любили такими, какие они есть и какими они вырастут, а не за ту роль, которую вы хотите, чтобы они играли в вашей жизни. Вы тот, кто решил привести их в этот мир и в свою жизнь, и за это вы обязаны им всем, что можете дать, не ожидая ничего взамен. Вы можете воспитать их так, чтобы они разделяли ваши убеждения и ваши ценности, но помимо этого они заслуживают того, чтобы быть самостоятельной личностью, со своими собственными чувствами, опытом и мнениями. Так что пусть у них есть свои собственные мечты, они совершают свои собственные ошибки и идут своим собственным путем в жизни. Это все, что вы можете сделать как родитель, чтобы когда-нибудь отпустить их и поверить, что ваши дети сами найдут дорогу обратно к вам. Так что не принимайте то драгоценное время, которое у вас еще осталось с ними, как должное. Будьте рядом с ними всеми возможными способами. Любите, поддерживайте и направляйте их так хорошо и искренне, как только можете. Это будет нелегко, но ты должен стараться изо всех сил каждый день. Стремитесь быть тем, на кого они могут равняться и кому могут обратиться за утешением и советом. Будьте рядом, чтобы отпраздновать каждую победу и смягчить удар от каждой неудачи. Приходите на каждую игру, концерт и церемонию награждения. Помогайте им с домашним заданием и каждый вечер вместе ужинайте. Золотайте каждое поцарапанное колено или разбитое сердце и в суете всего, что связано с воспитанием детей. Не забывайте заботиться о себе и о жизни вне своих детей. Вы обязаны сделать это ради них, чтобы не развалиться на части и не чувствовать себя брошенным на произвол судьбы в тот момент, когда они уйдут. Так что имейте свои собственные увлечения и интересы. Проводите время со своими друзьями и семьей и достигайте своих личных целей и амбиций. Не связывайте все свои чувства цели и идентичности с тем, чтобы быть родителем. Вы не можете перекладывать это время на плечи своих детей. Как бы легко ни было пренебрегать собой, когда у вас есть кто-то еще, о ком нужно заботиться. Трудно быть родителем и иметь свою собственную жизнь вне своих детей. Вы можете чувствовать себя виноватым или эгоистичным даже за то, что пытаетесь. Но всегда помните, что вы не одиноки и что время от времени можно делать перерыв и просить других людей о помощи. Чувствуете ли вы себя выгоревшим и всегда в плохом настроении? Есть ли у вас важный срок выполнения работы, который требует вашего внимания? Все в порядке. Ты не будешь плохим парнем просто потому, что ты хочешь взять несколько выходных для себя, и пока твои дети видят, что ты стараешься, они все равно будут любить тебя. Так что будьте добры к себе. По словам известной писательницы и политической активистки Энн Ламот, в сердце есть места, о существовании которых вы даже не подозреваете, пока у вас не родится ребенок. Итак, если вы родитель или будущий родитель, оценили ли вы сообщение в этом видео? Быть родителем всегда будет иметь много взлетов и падений. Путешествие, в которое ты отправишься, будет нелегким, но оно того стоит. Это видео немного отличается от нашего обычного формата, так что вы думаете? Если у вас есть какие-либо предложения, сообщите нам об этом в комментариях ниже. Вы нашли это видео полезным? Расскажите нам в комментариях. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями, которые тоже могут найти ценность в этом видео. Обязательно подпишитесь на канал Немиркин и нажмите кнопку уведомления для получения дополнительной информации. Большое спасибо за просмотр и мы увидимся с вами в следующий раз.